откуда они танк <звы> ...где мы сняли каждый номер. Вот от... Короче, 1000 долларов. Это вот минимал. Все потому, что я спрятал его за тайной стеной. Я что-то... Я что-то не вкурил. Погоди-ка. Hey! Всем привет, с вами Тимур Лайф и сегодня мы с вами смотрим Мистера Биста, да, он выпустил видос какой-то, как всегда популярный, возможно, я хотя хер знает кто это, нет, я, хотя слышал я слышал про него ой как давно, ой как давно, это когда там... Блин, только за рождение было Ютуба, там, 14-15 год я про него слышал, потом что-то слышал недавно в новостях, что-то там а кому-то помог, там, сетчатками глаза, чтобы кто-то видел хорошо, ну, это не ко мне, конечно, относится. Да, я вернулся, наконец-то, спустя долгого отсутствия, там, свои, там, проблемы, трудности, ну, короче, если будет подкаст, думаю, то уж точно он будет, там, спустя неделю, думаю, можно об этом все поговорить. Так что, погнали смотреть. Позади меня убить! Ой, какой ты громкий, ой, какой ты громкий для меня, вот ты прям дико громкий. Если он до Я сделал вот так, потише. Так, короче, я сделал вот так, потому что себя даже не слышал. Что ты сделал? А это что такое? Он же английский. Они добавили Вот хрена. Они добавили дублированную функцию. Блин, короче, в YouTube добавил новую функцию. Типа, каждый зарубежный видеоролик, который выходит непосредственно на YouTube, на GoTube. Э, ну, это такая платформа, кто не знает. Э, там, короче, суть какая. То есть, э, и, и, и, то есть это искусственный интеллект. Э, он, короче, что делает? Он... Э, Делать видос под каждый регион. То есть там не таиландский, африканский, э, русский. То есть вот это все он сам дублирует. Ну вот это вообще классно. Притом я мечтал об этом, чтобы каждый видос как-то как там, не знаю, обрабатывался, господи, на русский язык. Или переводился хоть на субтитры. А тут вот даже целую дорожку запилили. Ни хера себе. Так, Эй, ты развязался! Это будет самое безумное видео, что вы видели! А погоди-ка, а мне ради интереса, а тут, если поставлю какой-нибудь э, и вьетнамский, к примеру, да? Нет, мы на русский возвращаемся, я просто проверить, убить. как Посмотрите это работает. Поторопитесь, парни. Я пуркнул этого где чувака. Где-то в лесу наставил машину, нам нужно ее найти. Парни, вон она. Вы уверены, что она для нас? Вполне. Вперед, вперед, вперед. Мы тем временем прибываем. Я не буду это комментировать, на, это на этом огромном складе десятки железнодорожных вагонов. Они будут искать вечность. В рюкзаке тачки не только 100 тысяч, но также маячок, который в прямом эфире показывает, где я. Окей, я нашел Джимми. Кажется, он остановился на складе в пи... Притом нравится, что озвучка у каждого персонажа на русском. Тут она разная, она не дублируется у каждого, то есть вот это поочередно. Она прямо такая разная у всех. Иди. А что это за склад, ты не знаешь? Кажется, склад, куда привозят поезда. Да. Как Джимми умудрился найти убийцу? Я нашел Джимми, а не он меня. Дав убийцу машину, мы заставили его подумать, что все будет легко. Но в реальности все иначе. Крис, ты в танке? Да. Откуда не танк? Хотя у Мистера Биста самый богатый мужчина, ну как бы из ютуберов. Ну там PewDiePie конечно же. Он, он нашел целый танк, купил. Ты понимаешь? Да. откуда мы взяли танк? Не парься об этом. Когда убийца и парни будут... В России откуда ты взял танк? Кто так военная база в Америке. Откуда ты взял танок? Кто так по приколу украл там. Принято конец связи. Я видел, как другие гонялись за Джимми. Он будет ждать нас, чтобы так. потом тыкать пальцем, смеяться и кричать за дрот. Но не в этом раз. Итак, парни, мы приближаемся Мы подойдем вплотную к зданию, а потом проскользнем вон в ту открытую дверь. Он такой собранный. Вон там да, я вижу камеру. Он прям там. Нужно обойтись да, лакаця большая. Крис, они на складе. Ты знаешь, что нужно делать? Принято. цель на 6 часов. Приближаемся. Не Уничтожить машину! О боже мой! Крис, как дела со сплющиванием? Что происходит? Как я это не заметил? Это дверь? Надо бежать, надо бежать, идем. Там внутри определенно что-то есть. А, а так ее не, нельзя было заметить, что там типа дверь. Ну, ладно, это это все постанова, конечно же. А вот машина для побега. Быстрее едем. Едем, едем, едем. Он не мог перелезть, да? Вы хотите сказать? Идем, ну, идем. Черт, возьми! Увози нас отсюда! Вперед, вперед!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 Он прямо несется по этому шоссе. Он едет, а мы где? А мы далеко. А oh. oh. oh. теперь мы в отеле, где мы сняли каждый номер. вот карточки от... Сколько все номера он снял? Погоди-ка. Мне даже интересно, один э, номер в от... Д -д даже по приколу, да? Сколько стоит один. Э, один э, номер э, в АТ. От... Нет, какое? Э, э, сейчас напишу. Ты в отеле Америки: Америка. Ну да, <coughs> а, ценник, да, вообще? Вот просто сколько стоит один а, ну, типа номер? А, ну, как написано. Я, например, просто написал какой-то а, нью-йоркский отель. Тут минимальная сумма. Что такое? Типа, там написано, сумма минимальная 3899, 3899, умножаем на все 20 комнат, я конвертирую это все в рубли, короче, 1000 долларов, это вот минималка, ну, это я просто по стандартам России, то есть Европы, то есть нас, короче, считаю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 Вы это слышали? Uh -huh. Что здесь происходит? Нет, это не тот номер. Этот курс спокойный, да вообще красавчик. Тут его нет, парни, идем. О, не даже этаже, звук... мой бог. Мне нравится, что перевод, даже не то, что звуковой дорожки идеальный, он просто как будто его. На момент нарезания, то есть когда там была обработка самого видео, там вот это все склеили, скомповали, вообще классно. Вот даже музыку отдельно они отделили, я не знаю как это ютуб сделал, но это вообще классно. Пицца. ...посмотрите в камеру. А как насчет этого, Джимми? У нас есть еще сотня камер. ну да. Джимми! Мы идем, Джимми? Как дела, парни? Это цензура Ютуба пропустят, я просто не знаю, честно. Да ладно. Джимми. 18. -ый. На каком они этаже? На 18. -ом. 18. -ом? Так, минутку. Надо быть готовым. Мистер Убийца, Итак. У вас заканчивается время, и мы оба знаем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 самый большой среднем за прошлый год люди получали более трех тысяч долларов это много денег дадите мне минутку чтобы я закончил рекламу хорошо он не ответил пожалуй нужно двигать turbo всегда следит за вашими налогами даже если вы убегаете. так понятно реклама реклама убийцы. интеграция, мы Нет. понимаем в прошлом году люди получили 113 миллиардов долларов вычета благодаря TurboTax. Вперед, вперед! это значит что он здесь идем уже Давай С турботакс вы можете быть уверены, что с налогами все в порядке Вы, наверное, думаете, если здесь был лифт, почему он не поднялся в нем на этот этаж Что ж, все потому, что я спрятал его за тайной стеной О, больно <связать> Слишком хорошая стена <связать> И он еще пешком И он реально пойдет пешком вниз спускаться? Я не поверю не дожидайтесь 18 апреля, чтобы заняться налогами. Переходите по ссылке в описании и получите вычет ну, прямо понятно, сейчас. Ну понятно, рекламу, рекламу, убийцы, это стресс. Конечно. Конечно. Джимми! Послушайте-ка это! Это я иду в машину, чтобы скрыться! Пока, задрот! Он снова скрылся от меня, как ниндзя. На этот раз мы скрываемся от... Мистер а, Бист минут 10 назад сказал, что если он будет ломать а, свою рацию, я боюсь, что он не доживет. В итоге он сейчас я опять опрокинул. Л логика, ты где? В в Ламборгини! Дари, как дела? Погоди, что ты Увидимся делаешь? Убийца спускается к нам с двадцатого этажа, чтобы вернуть меня ножом. О, ну тогда надо ехать, за рулем ты. Логично. Ладно, держись, нужно узнать, как ее управлять. Я не знаю, как он так быстро распустился. Мне бы пригодилась помощь ребят новой. Ты первый раз за рулем в Ламборгини? Да! О мой бог! О, он О, как он! валит! Нам снова надо ехать. Мы едем к вертолету, он доставит нас в банк, а затем мы собираемся взорвать этот банк. Увидимся на среду 100 тысяч в России долларов-то так? Эх, херня! Эй, стоп, стоп, стоп. Упустили его. Идем. На кону 100 штук. Его маячок движется очень быстро. Не могу банк. поверить, что он в вертолете. Вертолет дал мне преимущество. И теперь у него меньше трех часов, чтобы выиграть 100 штук. Это банк? В данный момент, да. О боже. Посмотрим, сможет ли он в данный достать, момент, когда я внутри этого хранит. Это типа, он уже площадку себе сделал, уже подготовленную. Что? Чего? Еще со стальными стенами. Маячок остановился, к счастью, он не очень далеко. Теперь у меня есть шанс достать его до полуночи и получить деньги. Как у вас дела? Ну? Мы Я в банковском хранилище, Я но думаю, хотела. вы не успеете туда вломиться. Удачи! Хранилище, Вперед. Банк еще работает. Он только что вышиб дверь. Мне кажется, у него крыша поехала, О боже мой. Ты там, Джимми? Это не он, это не он, это другой. <смех> это, это он другой. повелся, он повелся. Сработало. Сработало! Мистер Убийца, тут два хранили.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 Я обалдею с того, что э, они не услышали, что они делают. Вот, про просто актерское мастерство. Не пропить, не просрать, как говорится. Ты предлагаешь стена. мне ограбить банк? Вообще-то да. И Почему мы движемся? О, мой босс! О, мой! Это с пивком попивает, ну... Нормально, обычный дети в Сарове, короче, или в Москве какой-нибудь, или в Нижнем. Сидишь такой, спокойно куришь, там, в банке такой, там тебя уже вытащит с реталлета, такое. такой, где-то ты уже такое видел. Что происходит? Ты не говорил мне об этом! Не могу поверить, что сработало! Если хотите ограбить банк, можно ну да. сделать... Ну да, там, просто взял бульдозер, откуда-то появился, там, цепь появилась, которая растягивается специализированная такая, туда, ну, да, ну там просто, как, как это случилось? Так.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 идет ровно как я планировал я раздавил его тачку обдурил его в отеле сбежал на ламборгини и на вертолете угу. а теперь он заперт в сейфе с Ноланом. и они взорвали целое помещение которое они бронировали но бронирование помещение кажется стоило не начата земля но и дизайн сколько там ну аренда в америке я на какую-то территорию земельный участок я не знаю но сама вот эта вот постройка не занимала ни один день мне кажется до конца челленджа осталось менее 40 минут, 40 минут мы в последнюю локацию, ведь удерживать Обалдеть. его в сейфе было бы учительством. Для последней локации мы построили ярмарку! Но... Блять, ярмарку просто, я, я не понимаю, ну, хотя я знаю, он там миллионик большой. Ебать, это, это просто, ты прикинь, ты просто представляешь, сколько туда денег, туда вбухано, и на земельные участки вот эти все, которые аренды площадки построить это все дело. Но это не один день, не два, это месяца, блядь, я не знаю, восемь шесть, это. Он сам отвлекающий маневр. Я притворюсь, что получил травму. Оху Посмотрим, пормет ли он меня. Я дам ему последний шанс. На этот раз лицом к лицу. Грузовик сейфом прибыл! Я пойду сюда. А, и сломаю себе лодыжку. Блин. У меня никогда не было переломов. Мы закончили съемки и увели операторов. Мы продолжали снимать только на скрытые камеры. До конца челленджа осталось 20 минут. Ударит ли он меня, когда я... Все обычно камеры отошли, даже скрытые камеры. А говорит на камеру... Ладно, ну, ладно, все, я, мол... я молчу Там в тряпочку. Мира. Думаю, пора его выпускать, Эрик. Парни, готовьтесь, готовьтесь. Скрытая камера, да. Парни, Джимми травмировался. Правда? Да, серьезно, у него травма. А, нет, просто больно. У него сломана ладышка. Что произошло? Нога, но... Наложите а, шину, чтобы он на голову... Да, да, да. да он, все это из-за сломанной лодыжки? Да. Ага, ага что-то я сомневаюсь. Это было так очевидно? О -о -о -о! Да, детка! Молодышку, шину не накладываю Это верно, надо было ломать ногу Я надеялся, что хотя бы недолго смогу вас обманывать Вот ваши 100 тысяч долларов Это много значит для меня и моей семьи, спасибо Что ж, я рад, что вы меня пырнули, странно звучит Спасибо за просмотр, ребята Подписывайтесь, или я вас достану Джимми, уже все? Джимми! А, я про этих забыл Ты... А, я что-то не вкурил, <свят> погоди-ка, то есть э -э он построил специальную секцию карнавала? Но не даже не использовал локацию. Я чисто логически думал, что будут его дублеры, они будут, короче, вот там будет площадка такая большая. Будет дохера людей, которые. Вот была бы охеренная идея. Их привозят на сейфе, вот этих ребят, типа этого убийцу, короче, вот этого дублера. И, короче, прикол в том был бы, чтобы убийца бегал по всему карнавалу, вот этому, искал, и все челики были одеты чисто, как мистер Бист. Ну, чисто по логике было бы. Они бы сидели на каждой локации, вот так, в капюшончике, не было замет. И он бы бегал искал постоянно, и понимал, что локация не подходила, и в итоге бы на какой-то локации, ну, какой-нибудь приблизительно, там, зеркала, что-то такого, асси... ну, типа, убийца бы его поймал, а так, я не понимаю, зачем эта локация была нужна, если от нее вообще ноль, ну, реально ноль, если была бы, говорю, локация -то, та же какая-нибудь, вот, просто с дохера людьми, это было бы логично, ну, или даже, например, возьмем такую локацию, как, к примеру, блин, даже что придумать, что на эту локацию можно было. Например, он бы застрял бы на карусели, например, свисающий, да, и надо было его поймать. Но была проблема в том, что там были еще дополнительные дублеры. Ну, блин, ну, что сводится к одному и тому же, но ты понял но суть, что локация использована не до конца, просто приехала какая-то скорая помощь, типа якобы на скрытой камере, хотя там все снималось вплотную, сам пойми. А, смысл от этой локации был вот... Вот, вот настолько вот нулевое, бесполезное. Я даже не знаю, как еще сказать, потому что это бессмысленно. Ну, спасибо за просмотр, спасибо, что я вернулся, спасибо, что я вернулся. И все вот время почему-то поправлял волосы. Я не знаю почему, у меня какая-то вот прям привычка появилась. Ладно, всем спасибо за просмотр, спасибо за лайки, за комментарии, если вы напишете конечно. Всем спасибо, всем удачи, всем пока, всех целую. Пока.